Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и я сегодня хочу вам показать, как легко, очень просто сделать картинку, любую заставку вообще, на любой абсолютно ресурс. Есть такой сервис, называется Canva. Вот он у меня в закладочках, я его открываю, и сейчас вам покажу. Когда вы на него зайдете, вам предложится зарегистрироваться. Ну там все просто, вы зарегистрируетесь. Это абсолютно бесплатный сервис. И здесь есть очень много дизайнов, Смотрите, абсолютно вот под разные размеры, разные дизайны. Их очень-очень много. Если у вас есть время и вы на досуге хотите все поизучать, пожалуйста, здесь вот найдете разные-разные сервисы. Как посмотреть размер? Вот так вот подводите, и вам в пикселях дается размер. Вот видите, этот 520 на 800 пикселей, вот если вам нужно. Здесь фон для рабочего стола 1920 на 1080 пикселей. И вот так все буквально размеры вы можете посмотреть. Но что я вам предлагаю? Здесь есть два вида презентации. Вот одна презентация 1024 на 768, и презентация, под, которая подходит для YouTube 1920 на 1080. Но я вам предлагаю сделать по-другому. Потому что пока вы не подобрали шаблоны, или вы хотите сделать что-то свое, можно здесь воспользоваться вот таким вот методом, как использовать специальные размеры. И, например, вы решили сделать заставку, ну, для, вот, размер для Ютуба будет 1280, точно знаете, да, на 720. Вот так вот забиваете, например, и пишите «Создать». Если вы хотите не для Ютуба, а для ВКонтакте, например, то это будет 605 на 317. Все размеры я дам под видео, вы все можете посмотреть. Давайте вот представим, что мы с вами будем делать сейчас шаблон для э, поста в YouTube, ой, ВКонтакте или в Фейсбуке. Нас перекидывает следующее окошечко, и смотрите, здесь нет никаких картиночек и здесь нет никаких э, шаблончиков. Мы выбираем вот такой вот э, простой шаблон можем взять, да, это будет вот одна картиночка, например. Но мы сделаем по-другому. Мы возьмем элементы. Вот так вот я вам предлагаю. Здесь есть рамки. Что такое рамки? Это мы фотографию можем ставить вот в эту вот рамку. Они совершенно разные. Вот вы потом поэкспериментируете, подберете рамку, какой вам надо. И что получается? Вот смотрите, я, например, взяла кружочек. Вот такой самый простой, обычный кружочек. И я его загружаю. Так, один лишний. Загружаю вот сюда. Вот, допустим, у меня будет вот такая вот, вот такая будет фотография. Что можно сделать еще с этой фотографией? Ее можно расширить, вынести вне поля, и тогда она будет, смотрите, тогда она будет у вас где-то вот так вот примерно да, смотреться. То есть вы можете свою фотографию, например, поместить вот в кружочек. Давайте сейчас вот попробуем это сделать. Так, вот здесь есть мое Заходим на мою и я, допустим, вот такую фотографию хочу в кружочек поместить. Да? Да что я делаю? Я нажимаю, да, как добавить, вот здесь вот добавить собственное изображение. То есть вы нажимаете, вас перекидывает на ваш компьютер, и вы там сюда вот нажимаете «Открыть», и картинка появляется там. Ну что загрузим? Давайте вот эту загрузим. Вот, открыть, и видите, картиночка загружается. Вот я для примера вам показала, сейчас она нам не нужна. И эти картинки, они всегда остаются у вас в собственных изображениях, вот в этом разделе, который называется «Мое». Итак, значит, э, что я делаю? <coughs> я загружаю вот сюда себя. Вот видите, я получила слишком большая. Нет, это не погодите. Я убираю себя. <coughs> И делаю себя все-таки маленькой. Давайте вот такой вот шаблончик сделаем сейчас, который уже я наметила до этого сделать. Вот вот самый простой шаблон я размещаю сюда свою фотографию а чтобы сделать вот этот фон заполнить то есть я могу или добавить еще например элементы и еще например рамку какую-то я могу сделать либо не просто не, не рамку я могу сделать а какой-то квадратик вот такой вот он будет так вот у меня выглядеть это уже вы как э, сами потом решите вот можно, видите, фотографию в виде сердечка сделать. Здесь очень много рамок таких. Вот, можно, вот видите, рамку с двойным как бы дном сделать. Вот тоже интересно очень. Можно вот такую рамку. То есть совершенно огромное количество рам рамок. Но нам сейчас нужно поле, где мы будем писать текст. Текст мы просто можем писать на поле так ну ладно это я сейчас буду долго искать давайте сделаем таким образом как я сделала себе шаблон мы сейчас загрузим еще один кружочек еще один кружочек этот мы сейчас уберем вот и у нас будет кружочек и еще один кружочек я вам специально такой сложный и может быть неказистый беру шаблон но чтобы понимали что происходит можете сделать вот такой вот например вот э, слои нужно учитывать первый вы большой например делаете а потом загружаете вот такой второй и делаете его допустим маленьким да? вот и тогда у вас будет вот такая картиночка одна фотография в другой фотографию. вы эту нижнюю можете растянуть как вам нравится а вот сюда разместить вот вы выделяете, опять идете в мое я опять оставляю вот эту маленькую с себя нет не туда вставилась все, убираем просто delete. я нажимаю так вот маленькую нам надо маленькую вот мал маленькая опять большую загрузил. нет маленькая загрузилась все и фон как фон я приготовила вот такую картиночку вот дордик в большую загрузится видите вот так вот получилось и нам надо сделать фон всей нашей всего нашего шаблона то есть мы нажимаем на фон вот он фон и выбираем абсолютно любой фон, который только нам нравится отсюда. Или вы нажимаете вот сюда. вот, И я вот выбрала для себя синий. Выбираю самый синий. Вот он. Выбираю самый синий фон. Получается, если вам вдруг не нравится какое-то сочетание цвета, или что-то вам не нравится, вы всегда можете это исправить и сделать по-своему так, как вам нравится. Можно вот так вот убрать, можно вот так вот сделать сейчас, чтобы не капелька, а полукругом таким. Вот. Дальше вы нажимаете на текст. Ну. <invented sickness> дальше вы нажимаете на текст и пишете вот таким вот образом. Значит, вместо этого текста вы пишете свою. Ну, например, выделяете, как обычный вопрос. По-моему, пишет сейчас... Да, просто пишите. Значит, я пишу, что это я. Чтобы никто не перепутал. Можете убавить этот текст, тогда это будет вот так вот выглядеть. Немножко растягивайте. И можете убавить шрифт. То есть сейчас 42, мы делаем 28, например и тогда можем еще растянуть чтобы вот но было вот так вот когда появляется крестик мы можем сдвинуть это все бодинова марина понятно буквы я пропустила вот так вот таким вот образом мы делаем то есть он уже вот такой шрифт потому что мы взяли заголовок дальше мы еще убиваем текст заголовок интернет предприниматель я пишу везде То же самое большой у нас очень большой мы сделаем его маленьким таким вот и его разместим вот сюда чтобы никто ничего не перепутал кто есть кто вот так вот верхний опять же вы можете вот подвинуть повыше вот так вот делать. дальше сам собственно пост пости обычно не надо писать, но я вам показала, как писать хорошо. Значит, оставляем вот так вот, да? Допустим. Сейчас еще убавим Болдину Марину. На 28-е у нас мы сейчас ее еще поменьше сделаем. Вот, 16 И подвинем вниз. Всегда говорю, все как в детском конструкторе. Все как в детском конструкторе. Не надо переживать. То есть все очень просто. Берете, зажимаете левой кнопкой мышки и вводите туда, куда вы хотите. Вот. Вот, допустим, мы сделали такую вот авторскую строчку. И вот здесь вот, смотрите, есть такие элементы, как линии. Сейчас мы наверх поднимем. Линии линию возьмем. Да вот просто сейчас возьмем. То есть на цвет не обращайте внимания. Абсолютно. Вы можете ее продлить. Вот до сюда. Можете не продлевать. Почему на цвет не обращайте внимания? Потому что вы можете поставить совершенно любой цвет. Ну, помним правило, что должно быть не более трех цветов. Поэтому мы делаем белое. Потому что у нас и так получается уже что белый, синий цвет, сама фотография, да еще вот как капелька. Кстати, капельку мы тоже можем изменить. И опять нам нужен текст. Например, мы пишем, пишем как сделать шаблон поста. Так, все как в обычном текстовом редакторе. Уменьшаем, потому что это намного... Да, уменьшим, сразу не уместится у нас на 42. Попробуем на 36. На 36, я думаю, уменьшится. Зачем? Вот я, смотрите, уменьшаю текстовое поле, потому что, чтобы удобнее было его передвигать. Придется уменьшить еще немножко на 32. Вот как сделать шаблон поста. Мы можем еще вот так разделить немножко вверх подвинуть. Здесь уже чисто визуально вы должны смотреть. Так, написали и теперь смотрите, получается, что вот эта вот линия как-то у нас не очень красиво смотрится. То есть мы ее удаляем, опять идем в элементы, ага, оставляем, делаем ее белую, тогда она будет нам видна и мы ее сдвигаем вот так вот. Ну. Эстетично, не судите строго, я не дизайнер. Вот. Но э, как можно сделать, можно просто взять э, какой-то шаблон, который вам понравился, и сделать его самостоятельно здесь. То есть я могу вот, увеличить свою фотографию, уменьшить свою фотографию, чтобы было видно. Я могу заменить вот этот фон. Смотрите, вот допустим, я есть, но капли как-то мне не нравятся. Значит, я вот выделяю левой кнопкой мыши капли, иду в «Мое». И вот вставляют этот, например, вставляю вот этот город. да, Пусть будет город. Вы можете вообще туда вставить какой-то однотонный, однотонный рисунок, также скопировать и вставить. То есть вот таким вот образом, смотрите, как просто можно сделать. И самое главное, что какие преимущества в этой программе, когда делаешь ее произвольно, вы точно знаете, какой будет размер. Вы точно э, понимаете, какие картинки вы вставляете. Вам не надо подстраиваться под уже готовые шаблоны. Потому что я попробовала, на это уходит огромное количество времени. Пусть он какой-то там у вас не очень сначала там дизайнерский, идеальный. пусть он, Но зато вы умеете это делать. И когда у вас картинки будут интересные, податься уже готовых дизайнеров, вы просто можете их смоделировать под себя. Ну вот я решила оставить. Смотрите, у меня точный размер, я знаю какой. Это пост для ВК Фейсбука. Размер 600 на 317. Что мне нужно сделать? Обязательно. Мне его нужно опубликовать. Вот это очень... Так, хорошо. Значит, вы сохранили. Опубликовали самое главное. Все, теперь вы скачиваете. Скачиваете вы в формате. G, jpeg вот так он читается я могу ошибиться и нам нужна только первая страница где посмотреть номеру страницы справа тут вот будет не все страницы выскачивать, а только вот первую то что у нас получилось вот две страницы мы скачиваем только первую верхнюю страницу скачать очень не нравится что здесь вот регулярно мы читаем какие-то высказывания так, вот, пожалуйста, рабочий стол Бодинова Марина. Видите, как сразу написала. Сейчас я сохраню, но покажу, им, какая у меня ошибка была. Смотрите. Вот, вот это нужно изменить название дизайна. То есть я так и напишу. Учебный пост. Вот смотрите, да, чтобы я потом, когда уже открыла, я могла, я могла вам показать, где это, вот видите, меняется учебный пост. Пожалуйста, почему назвался «Балдинова Марина»? Потому что я сначала начала писать «Балдинова Марина», да еще сделала с ошибкой. Поэтому у меня получилось. То есть вот здесь вот вы э, все меняете. Все опубликовано, вы скачали, все нормально. Вы можете спокойно закрывать э, это все. Закрывайте. Теперь я сейчас еще раз закрою эту канву. Вот, э, еще раз ее открою. Вот опять канву открываю. И что получается? Получается, что учебный пост вот он. Я его открываю. И, как видите, я могу его поменять. То есть вот это мы сейчас отправим в корзину. И вот у меня как сделать шаблон поста. Ну, допустим, дизайн мне нравится, все меня устраивает. Я просто э, беру, так вот выделяю. да, И пишу там, например, как записать видео. Вот так даже делаю. записать опять что я с ошибками сегодня пишу видео видео записать записать видео вот пожалуйста то же самое вы его располагаете и у вас получается вот что значит шаблон поста то есть все сделано в одном стиле даже если вы смените вот видите я вот это не меняю себя я не меняю допустим да я хочу поменять вот большую картинку дома города иду опять на себя на свои какие-то сохраненные ну допустим давайте сделаем капельки а нет надо сначала убрать этот убрать надо город удалить а потом загрузить капельки вот сегодня у меня такое настроение что я хочу капельки неправильно все сделала ничего страшного удаляем сначала себя загружаем выделено потом вот выделяем вот чтобы было выделено все и левой кнопкой мыши и что что не все время так получается сегодня отодвину сейчас вот так как в детском конструкторе не вообще не переживайте как в детском конструкторе и поставили вот сюда то есть левой кнопкой мыши я зажала держу и мышкой вот так вот гоняю куда мне надо ну, допустим, вот допустим хочу вот так подвинуть сегодня да все равно стиль он сохраняется. Вы сами себе, может быть, у вас хорошие видения, может быть, вы там лучше еще раз делаете, потому что я вообще никакой не дизайнер, еще раз повторюсь. Но на начальном этапе вам нужно понимать, что такое шаблон поста и как он делается. Можете сделать абсолютно другое, другую фигуру, другой цвет, все, что хотите. Да, еще что можно сделать, смотрите. То есть, допустим, вы хотите... вот. Я хочу вот этой капельки сделать вот фильтр, другим цветом немножко. Фильтр. И я могу сделать их вот такими, смотрите, да, более синими, более серыми. Могу сделать летний, какой вот у меня был, по-моему. Могу розовенький сделать. То есть вы можете вот этим варьировать. И, и как бы один пост, чтобы он, не, чтобы он был в одном как бы стиле, но чтобы он был все равно немножко другой. Вот, зелененьким тоже можно... Вот так вот. Как я подбираю цвета, могу вам поделиться еще раз такое видео у меня пошло. Вот смотрите, у меня есть вот шаблоны, да? Я для образца выбрала дизайнеров. Сейчас выбрала дизайнеров. Вот просто картинка, которые мне нравится, я вот так вот выбрала, себе накидала. И вот вот, таких, вот такие цвета я могу вполне использовать. То есть, ну, белый и синий у меня уже есть. А третий цвет, вот я могу взять такую, такую, такую, такой. Но чтобы это было э, более-менее, э, все-таки, подходило, поскольку не специалист в этом вопросе, то вот делаю вот таким вот образом. Вот, то есть, ну, вы поняли, что можно менять. Да, самое главное, чтобы вы поняли, что можно менять. И еще что можно поменять, вот смотрите, допустим, я вот сегодня решила быть розовый такой. И есть такая есть такой момент как прозрачность да я могу еще вот так вот немножко его ну чтобы показать вам совсем вот изменить то есть сделать не такой вот яркий яркую капельку а вот так вот чуть-чуть вот немножко там другие да вот так вот можно еще прозрачность изменить все вот в следующий раз я расскажу как сделать pdf в на этом сервисе тоже очень просто. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк и порекомендуйте это видео всем своим друзьям. С удовольствием буду рада видеть вас в своей команде. До встречи!